Всем привет, с вами Проект Походили и мы находимся на гала-концерте Российского экономического университета имени Плеханова А это точно тот универ? Это он какой-то сильно большой? Девочка, а это какой город? Москва! Чё, серьёзно? Это что, дубль Это компас Всем привет, с вами Проект Походили и мы находимся на гала-концерте Российского экономического университета имени Плеханова Мир тканей, ремонт одежды, мы точно туда приехали? Там вообще Ростов написано. Долбанный компас! Блин, такие же Яндекс-карты и Google Maps. вообще-то настоящие пираты используют компас. Каналья Так вообще-то Боярский говорил. Я вообще не пират. Всем привет! С вами проект Походили, и мы находимся на гало-концерте в Российском экономическом университете имени Плеханова. Ура, теперь мы точно здесь, да? Че, да. пойдем? Кемерово институт. Да, мы точно на месте. Точно, да? Вот Все да. это вот точно. Нет. Заходим, заходим. Все. Тебя ждут, пока закончится награждение. А потом что будет? А потом начнется концерт. А почему сначала у вас награждение, а потом концерт? Понятия не имею. А так всегда было? Нет, обычно награждение в конце. Так странно, у вас нет прям закулисья, да, я так понял? У вас тут все здесь. Мерка вся, одна общая кремерка. Все в ней. Ютимся, переодеваемся. Будем с тобой общаться пока слышно. Так... Здравствуйте. Здравствуй. А, у вас тут так тесно. И, и темно. И темно. Еще раздеваются люди, даже бывает. Да, да. давай смотреть на них. А Только тем... там ничего, да? А, нет. <laughs> Это пацан был. А, я осталась с ей, парень, и мне пришлось ловить. То есть ты ловила сейчас девочка? <laughs> да. Ничего себе. Только сейчас я вообще занимаюсь этим 9 лет, поэтому. А ты чем 9 лет занимаешься? И ничем. вот этот маленький парень очень класный вот, просто смотрите вот, на него вот, вот, вот на, него на подойти, этот парень да, он очень маленький а. как будто бы работает он с первого курса он с первого курса он с первого курса курса первокурсники берут четверолетних стал юридический факультет. Конечно, настолько они подготовились, продемонстрировали великолепные номера, разнообразия, что это позволило жюри принять и второе решение и отдать этому факультету приз Гран-при. На самом деле... Сейчас, э, подожди, русские слова Подожди э, Короче, э, с шахтерами что-то связано Вокруг тебя весь мир кружит а, Вокруг а, тебя весь мир кружит а, Вокруг а, тебя весь мир кружит а, <пас> Кружит Остановитесь ты профессиональная КВНщица? Нет, я не профессиональная КВНщица Ты играла в КВН? Я играла в КВН, мне текст писали, я просто играла ну Нет, ну да. скажи, вот давай разминка Для себя же челлендж, вызов <свист> такой Я вообще не люблю разминку Мне народ даже заставлял играть, я не хочу, не люблю <свист> Это точно разминка называется, нет? <свист> <свист> ну я правда не люблю играть <свист> <свист> <свист> Тут, короче, сейчас будет чемпионат по разминке Давай Ну я не готова, ну давай Нарек? Симонян крестная мать, мне сказали. Тут. Председателем была факультета своего, помогала им всячески. Давай, мать, поясняй за награды. А, ну, ребята Я мои, поддержу. они выиграли у меня гран-при а, и выиграли, самое главное, победитель фестиваля «Студенческая весна». Нам дали вот такой вот, переходящий да. из рук в руки. Я бесконечно рада, потому что, ну, есть тут моя заслуга. И столько лет мы к этому шли, юридический факультет никогда не побеждал. Или же потом это будете показывать. Конечно, мы потом всем это покажем еще ла ла ла Ты Сейчас девочка подберет, ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла